Доброго времени суток, с вами Катамхали. Немецкий линкор 10 уровня Мекленбург Карта Северное сияние, это у нас ранговые бои Первый зал вообще неудачно. один снаряд попадает и тот уходит в рикошет Москва подставляет блинборд, ну тут в принципе прощают Противники Москву за такие неаккуратные поступки. Дистанция. Ну, не то чтобы там убойны. Ну, блин, срок линкору ставить борт. Да еще в рангах, где нет-нет, а мне кажется, залетает чаще и больше. Вот, пожалуйста. До 16 с лишним километров по Венеции. Ну, тоже не сказать, что прям там очень серьезно, но одна цитаделька есть. Сразу два вражеских крейсера отправляются туда. В обход. За острова приходится здесь мне разворачиваться Дабы идти поддержать Союзный крейсер Ну и тоже надо понимать Да, вот здесь я смотрю Что вражеский линкор пошел Прямиком на точку С Ну, то ли это опять один из тех игроков Про которых я говорил Решил бороться, да Ну, возможно, он думает да я такой: Один-единственный линкор, пойду-ка я продавлю Да, еще при том же идет бортом сразу на тебя. 6 снарядов, оп, 7 восемьсот нет, ну еще ПМК начинает работать. Но он успеет здесь сейчас, ну ладно, сейчас все увидит. Немного поживет, спрятавшись за островочком. Еще один залп. Еще почти десятка. По борту. Да, и вот уже большую часть прочности потерял. Этот залп уже был так ну все равно пока да, стрелять больше не в кого Здесь чуть союзный эсминец под торпеду не поставил Ну хотя нет, скорее всего даже так Я сам бы ее носом словил Но в итоге все обошлось Ни я, ни союзник торпеду не поймали Тут вот Третий оказывается крейсер ещё, да, С этого фланга выкатывается Венеция Ну сразу понятно Первая очередная цель Так, что-то они все прям решили на Москву по, прям упороться, да? Ну ладно. Демон с Севастополем не упарываются, они там отыгрывают от средней дистанции. А вот Венеция пошел вперед да, на, на торпедную атаку. Ну, смысл, у вас и так сейчас на фланге огневое преимущество. Зачем вот так вот упарываться, да, отыгрывают и там подальше немного... Не подставляй борта. Живи дольше. И будет тебе счастье, блин. И команде больше пользы. Удается здесь Венецию уничтожить. Ну, пока что 1-1 по уничтоженным. Тем временем у нас противник точку А отжимает. Наш эсминец на точку Б зашел. То есть, да, такой обмен точками. Но единственная, засада еще точку С. -то противник тоже держит под контролем. Поэтому по очкам мы уже начинаем потихоньку проигрывать. Вон он, как я говорил, шлифан вражеский, прячется там за островами. В итоге, в итоге Смоленск решил пойти... О, уничтожь, сейчас, по-моему, он там торпедами его доберет. Это тоже, мне кажется, такой риск был бы, в принципе, не нужен. Да, вот, пожалуйста, он спокойно выкатывается, тут начинает по нему ПМК работать. В принципе, торпеды уже особо были не нужны Да, у него прочности осталось мало Там и так фу, фугасами закидали А так Смоленск Не помню, да, ну да Переживет он эту атаку Но ненадолго Здесь тоже вот непонятно Где вот сейчас, к примеру, находится Симакадзе да точку А, скорее всего, захватывает Марсо Тут еще у меня Севастополь ну, благо его орудие смотрит куда-то в другую сторону. У Севастополе калибр не маленький. М может пробить. И все, успевает довернуть. Да ну и там причем ни один снаряд в цель не попадает. Ну, даже если попали, там навряд ли были какие-то серьезные повреждения. Все, две точки у нас под контролем. Минотавр пошел там гоняться за Марсо. Есть попадание, да. Ну что такое? 1800 урона, я не знаю, куда там сейчас снаряды вроде... По идее, целился в надстройке. Нет, срок какие-то рикошеты и непробития непонятные. Счет 2-2. По очкам мы пока что проигрываем, потому что противника под контролем точки находились дольше. Это тот бой, когда в итоге ты понимаешь, что если бы не ты, то точно было бы поражение. Ну, ты так понятно, в конце все сами увидите. Этот бой, в принципе, получился достаточно напряженный. Да, урона не так много, как хотелось бы, но около 200 тысяч в общей сложности получится. В Севастополе решает выйти вперед. Я думаю, ну, отправлю торпеду, ну, по-моему, там ничего не попадет. Уже не помню. А то у меня так бывает Проведу хороший бой, реплей сохраню А видео могу снять там через неделю, через две А потом это видео выложить вообще через месяц Еще на канал Бывает и так А, тут торпеды я даже не отправил, уже не помню Не знаю, Севастополь тут возможно хотел пойти на таран Вот так вот летит Вперед тут уже никуда не денешься Приходится разворачиваться выходить на торпедную атаку потому что тараном он бы меня в принципе не в принципе а точно бы уничтожил атаку вот оп. Крейсер, торпеды уничтожили. как раз хорошая помощь вот против таких игроков которые блин идут на таран тут я сейчас немного походу из боя выпаду да вот казалось бы все победа почти 4 в 2 остаемся точку c там у нас союзник он на вампире отжимает, но Марсо при этом захватывает точку А. Попробую немного ускорить. Единственное, вот бывает иногда после вот с реплеем вот делаешь там ускоренный показ вот это да, быстрее. Потом рассинхрон какой-то идет. Ну, не всегда, но замечал, такие вещи были. Потом что-то глючит там. Вот, Минотавр. Минотавр с Марсо перестреливается из главного калибра. Обратите внимание, у Марсо прочность не уменьшается, у Минотавра она потихоньку тает. Там еще и Симакадзе зарешает, с другой стороны подключиться. Минотавр что не знал о том, что с некоторыми эсминцами это, да, <сؤال> <сؤال> из ГК перестреливаться некомфортно. Да, Минотавр легко уничтожается на артиллерийских эсминцев со средней дистанции. Ну, потому что, да, тем более эсминец, когда быстрый. У Минотавра просто из-за того, что летят долго снаряды, очень сложно попасть. Поэтому в этой, в этой ситуации, да, там с 10-12 километров у эсминца, ну, в принципе, да, если играть умеешь, преимущество больше. Там просто, да, притормозил, уже все мимо полетит. А на Минотавре, чтобы дать по эсминцу, у которого скорость 50, блин, узлов, надо брать такое упреждение даже с 10 километров, что, мам, не горюй. Там один небольшой доворот-поворот, и опять же не попал. Тут думаю, ну пойду, да, понятно, что там впереди два эсминца, Симакадзе, Марсо, но думаю, точку надо защищать, потому что мы уже остаемся в 2-2. да, точку Б захватывает, но при этом... До победы еще в принципе далеко. А тут ничего не поделаешь, приходится рисковать. Жалко, конечно, что у Мекленбурга нет гидроакустики очень полезная штука. Особенно вот в таких ситуациях, да, когда ты на фланге остаешься, один на один. Ну или один на два с эсминцами, тем более, когда еще есть вероятность, но это уже пока что в рандоме нарваться на подводную лодку. Кстати, что, они у нас там в ранний доступ скоро выходит? Да, ну когда это видео выложу, они, по-моему, уже заполонят рандом. Как я говорил, могу видео выложить, блин, и через месяц. И через. У меня даже один случай был, один раз видео, уже не помню. Какое выложил, наверное, через полгода после того, как я его снял. Торпеды прямо по курсу. Вот, это, ну это понятно, это торпеда. Торпеды прямо по курсу. Так, думаю, вот Марсода нет, Марсода. Торпеды я я не помню, по Марсо какие там. -то... Я на ну, Марсода, в принципе, играл не так давно, но как-то считает т не особо торпедным. Да, там есть возможность, конечно, из незаметности торпедной атаки совершать. Но это скорее, да, учитывая количество торпед, это у вас, наверное, был Симакадзе. Торпеды прямо по Наша курсу, команда, близка к победе. Ладно, короче, проехали, да, вот такого, там, ну, хух, схватил не так уж и много, еще два снарядика из ПМК попали. Не выдержал здесь Симакадзе, открыл по мне огонь, зачем, вот я не знаю. Ну, возможно, хотел просто сбить захват, чтобы я точку не захватил. Зато два пожара. Ну, понимая, да, после того, как меня торпеда попала, он видел что прекрасно, что я аварийную команду использовал. Вот на это был расчет. Не, не, не дал точку захватить. Вот здесь, конечно, Марсо совершит большую ошибку. В принципе, у нас две точки достаточно. Я решаю, что можно здесь не задерживаться. Тем более, что... Симакадзе скоро торпеды перезарядится Вот, Марсо влетает в остров Казалось бы, осталось два эсминца против линкора Сейчас Марсо спокойно мог уходить, захватывать точку С И у противника было две точки Мне разворачиваться на точку А был бы уже не вариант Потому что понимая, да, что там Симакадзе с 15 торпедами Я, скорее всего, уже не смог бы эту точку захватить. Тем более, у него прочности там 6000. Вот, пожалуйста, да, Марсо, ну как так? Взял, влетел в остров. Подарил мне, можно сказать, победу. Ну, возможно, да, он тоже понимал, что от, от, от его действий уже зависит исход боя. Не знаю, руки, может, подрагивали, но... Тут вот так уже на шару решаю кинуть торпеды, мало ли. Ну и дальше уже дело техники. По очкам выигрываем, просто убегать, убегать и убегать в такой ситуации. Иногда бесит, да, такие моменты, когда ты видишь, что по очкам команда выигрывает, ты понимаешь, что будет победа, но при этом союзный, да, там какой-нибудь эсминец один вот так вот остается. И умудряется в итоге еще слить, да, там как-то неаккуратно попадает в засвет там. Ли, ну, как, да, там, либо ПВО не выключено по какому-то корректировщику, там начинает стрелять корабль в засвете, все. Пиши, пропало. Либо сам, да, из ГК начинает настреливать, или просто, да, там жадность, чтобы еще кого-то уничтожить, идет, там, тоже попадая в засвет. И, ну, в общем, я думаю, в такую ситуацию не я один попадал.